Привет, мои дорогие! С вами снова Юрий Пузыревский и мы продолжаем тему личных границ. Это видео будет вам полезно, если у вас есть сотрудники или подчиненные, которыми вы управляете. И это видео будет вам полезно, если у вас есть маленькие дети, тем более, если у вас есть больше, чем один ребенок. Вы сейчас поймете, почему. И, конечно же, это видео будет вам полезным, если вы задумываетесь о том, как вам отстраивать свои личные границы. В этом видео я вам расскажу про принцип, который называется «Принцип горячей плиты. Его придумал Дуглас Макгрегор, это такой э, известный американский специалист в области менеджмента, ну или по-русски специалист в области управления другими людьми. Итак, давайте разбираться с самим принципом. Всего пять шагов. Э, горячая плита это метафора, которая хорошо э, резонирует, во-первых, с этой методикой и технологией управления другими людьми, а также она вам поможет запомнить, запомнить вообще сам этот принцип. Итак, первый шаг. Реагировать всегда и сразу. Ну, если представить, что вы человек, который подошел к зажженной плите, если вы коснетесь огня, то обязательно вас плита сразу же обожжет. Так вот, первый шаг реагировать всегда и сразу, это значит, что нужно, как только кто-то позволил себе недопустимое поведение, недопустимое для вас поведение в отношении вас же, то вам нужно реагировать всегда и реагировать сразу. Ну, допустим, если кто-то... Ну, как можно нарушить личные, личные границы? Кто-то подошел и взял ваш телефон, взял какую-то вашу вещь, а вы ему не давали на это разрешение. Вы обычно что делаете? Вы думаете ну ладно на первый раз прощу или вы обычно что делаете замалчиваете не говорите и тем самым вы не обозначаете свои личные границы и человек даже не понимает что он нарушил вашу территорию Хуже того, вы начинаете замалчивать, а еще хуже, когда вы начинаете прятать свой телефон, лишь бы кто-то его не тронул. Это тоже бывает, и это нормально, но мы учимся. То есть, друзья, смотрите, если кто-то делает что-то недопустимое в вашу сторону, нужно отреагировать сразу и реагировать во всех случаях. Дальше, второй шаг. Отреагировать достаточно сильно. Возвращаемся к нашей горячей плите. Если дотронуться до горячей, до зажженной плиты, плиты, то вы, скорее всего, обожжетесь, да? То есть, нужно отреагировать с такой силой, чтобы человек понял, что это делать нельзя. То есть, смотрите, реагируем сразу и реагируем достаточно сильно, чтобы у человека сразу на уровне бессознательного в том числе формулировалась, формировалось понимание, что так делать нельзя. То есть если кто-то, допустим ваш ребенок, взял без спросу ваш телефон, к примеру, если для вас это ценности вы считаете нарушением личных границ, если кто-то его берет, то вам нужно сразу же сказать может быть жестко сказать может быть громко сказать а может быть и вовсе ребенка не знаю отправить в другую комнату Ну я не знаю какие у вас способы наказания своих детей но вам нужно достаточно сильно отреагировать достаточно сильно и переходим к третьему пункту смотрите горячая плита если до нее дотронуться она обжигает только руку но не обжигает все тело и дело в том что мы можем иногда в нашем наказании переборщить и вот здесь как раз-таки нам помогают нейрологические уровни. Когда мы кого-то критикуем или когда мы какую-то отдаем обратную связь. Вот смотрите, даже в случае с ребенком мы можем э, в нашей критике опускаться на уровень поведения, но не говорить о личности. Если, допустим, ваш ребенок из раза в раз не понимает и берет ваш телефон, да, уже будем вести метафору на примере телефона, то вы не должны ему говорить, что он плохой ребенок, да, указывая напрямую в его личности, в его идентичность. Вы должны сказать, что то, что он берет ваш телефон, это недопустимое поведение. Мы сразу спускаемся на уровень поведения, и таким образом мы обжигаем только пальчик, но не обжигаем все тело. То есть вот здесь тоже нужно запомнить, что мы говорим только о конкретном факте. То есть мы не, не говорим о том, что человек в целом неправильный или он плохой а мы говорим что вот конкретно это поведение оно недопустимо в данный момент И я напоминаю нужно говорить сразу нужно говорить достаточно четко чтобы человек осознавал что это ваша граница и третьим шагом то есть нужно говорить точечно что конкретно по факту и не нужно человека прямо вот всего делать плохим то есть Просто какое-то поведение в данной конкретной ситуации, оно недопустимо. Следующее, четвертый шаг. Помните, в начале видео я говорил, что оно вам будет полезно, если у вас есть подчиненные, либо если у вас есть больше, чем один ребенок. Действует на всех без исключения. Мы часто допускаем такую ошибку, что, допустим, если вот у вас есть ребенок постарше и помладше, по старшему ребенку вы можете позволить брать свой телефон, а ребенку помладше вы не разрешаете. Так вот, здесь правило гласит, что действует на всех. Если нельзя брать ваш телефон, то его нельзя брать ни мужу, ни старшему ребенку, ни младшему. И тогда у самого младшего, да и вообще в принципе у вашего окружения, будет формироваться понимание, что именно конкретно, ваш телефон брать нельзя потому что это ваша граница ну, если вашей границы является телефон либо ваши вещи брать нельзя и это должно действовать правило применимо ко всем вот в чем проблема когда заводятся какие-то любимчики мы одному человеку что-то позволяем делать в отношении себя а другому не позволяем и тогда у другого нету понимания что так делать нельзя и он никогда ни в коем случае этого не поймет ну и пятый Пункт, который нужно соблюдать чтобы это правило все-таки действовало так называемая аптечка что значит аптечка вы должны указать альтернативное поведение что это значит очень часто мы увлекаемся и мы говорим просто своему ребенку либо своему подчиненному либо своему партнеру по отношениям что так делать нельзя вот мы считаем, что человек должен догадаться, смотрите, следующий вопрос, а как тогда делать можно? Да? И очень многие руководители допускают такую ошибку, когда человек приходит с выполненным каким-то заданием и он говорит, нет, это все фигня, так не пойдет. Или приходит ваш ребенок, взял ваш телефон и вы ему говорите, нельзя. А что тогда можно? Как можно? И вот здесь, если рассматривать все-таки метафору с мобильным телефоном и ребенком, что значит альтернативное поведение? Вы можете ему сказать, если ты хочешь поиграть или попользоваться с моим телефоном, ты должен спросить у меня разрешение. И тогда вот это и является альтернативой. Или если ты хочешь пользоваться моим мобильным телефоном, давай договоримся. Что если он лежит на столе, то его можно брать, а если он находится у меня в руках, то его брать нельзя. То есть вы должны обязательно дать какое-то альтернативное поведение. Ну или переходя к метафоре э, горячей плиты, это аптечка. То есть в доме всегда есть аптечка. Давайте еще раскортка. Когда мы подходим к плите, она обязательно нас обожжет. Да? Она всегда реагирует. И сразу если мы подходим к горячей плите то она обжигает достаточно сильно пускай и один палец да третье обжигает только то чем мы прикасаемся но не все тело то есть здесь нам нужно условно говоря дать какую-то градацию и не уничтожать всю личность нашего собеседника или того человека, который нарушает наши границы. Действует на всех без исключения. Вот смотрите, кто бы ни подошел к горячей плите, его она обожжет. Обожжет за палец и достаточно сильно и всегда. Да? И альтернатива. В доме всегда есть аптечка, то есть мы должны указать, указать на альтернативное поведение, которое допустимо. То есть, как правило, в любом случае есть что-то, что человеку предложить в любой конкретной ситуации. Мои дорогие, большое спасибо за просмотр этого видео. Напоминаю, что у нас идет конкурс комментариев, и мы разыгрываем билет на курс NLP-практик. И те люди, которые комментируют больше всего один или два человека, как только наш канал набирает тысячу подписчиков, я, ну скорее по памяти, вот я уже запомнил, что Лаура у нас комментирует регулярно. Того человека я награжу этим призом. Ну а дальше у нас, конечно, будут другие э, конкурсы. Поэтому, друзья, используйте принцип горячей плиты. Очень хорошо, прям вот, чрезвычайно хорошо помогает отстроить свои границы. Прям сделайте скриншот или выпишите себе все пять пунктов. Реагируйте всегда. Реагируйте достаточно сильно обжигайте только руку но не все тело то есть реагируйте точечно реагируйте со всеми без исключения и давайте, давайте альтернативу вот смотрите вот если вы будете в моменте использовать все этих пять пунктов, то спасибо Дугласу Макгрегору, который придумал это правило и свел его в такую хорошую, простую, запоминающуюся метафору, то ваши границы, они достаточно сильно прям так вот окрепнут. Вы прям почувствуете, что это работает на вас. Если это видео было вам полезным, я попрошу вас поделиться с другими людьми. Особенно поделитесь с теми, у кого есть маленькие детки поделитесь этим видео с теми кто управляет другими людьми я когда на тренингах даю эту тему все кто руководители они говорят как я без этого жил раньше то есть ну идет такая обратная связь что прям действительно очень классно работает поэтому поделитесь с теми людьми которые потенциально могут получить пользу от этого видео. Также, друзья, если это видео было вам полезным, и оно вам понравилось, конечно, ставим лайк, и переходим на другие видео, потому что здесь очень много на канале хороших, полезных техник, которые помогают вам становиться сильнее, самодостаточнее, увереннее, богаче. И пусть мир станет лучше. На этом у меня сегодня все. С вами был Юрий Пузыревский. До скорых встреч. Пока-пока.